Друзья, привет! На связи Мила Колоколова, сегодня говорим о денежных блоках и о том, как их убрать раз и навсегда из своей жизни. Я вспоминаю момент когда мне было 18 лет и я только начала зарабатывать свои первые деньги и как мне было страшно ходить по дорогим магазинам как мне было страшно даже мечтать о том что я когда-то буду жить в своем доме ездить на курорт отдыхать тратить деньги для меня это было чем-то из области фантастики я родилась в обычной семье в которой было не принято рассказывать о своих достижениях не принято вообще даже стремиться зарабатывать больше денег и поэтому, конечно, любое упоминание того, что э, это для меня, что я достойна зарабатывать больше, что я достойно э, иметь лучшую жизнь, для меня это было уже само по себе странным. И вы знаете, что я заметила сейчас в практике, когда я провожу свои курсы, курсы по финансам, финансовая свобода, курсы по инвестициям, разумное инвестирование, люди приходят действительно с такими вот зашоренным взглядом на жизнь. Жизнь, и они даже не допускают ситуацию в жизни, что можно не работать, а иметь пассивный доход, что можно не трудиться, не пахать как лошадь, а работать в свое удовольствие и иметь дополнительные источники дохода. Само вот это вот принятие этих мыслей уже кажется чем-то странным. Поэтому что я для вас придумала? Я придумала два упражнения, которые помогут снять вот эти вот денежные барьеры, денежные блоки. Записывайте упражнение номер один на развитие воображения. Вы можете уединиться дома, можете вместе это упражнение делать со своей второй половиной, можно делать это со своими ну, уже такими повзрослевшими детьми. В чем суть упражнения? Берете сумму 10 тысяч рублей. И мысленно тратите ее, Прям можете записывать на листочке бумаги, куда бы вы ее потратили, потом умножаете на 2, у вас получается сумма 20 тысяч рублей, куда бы вы потратили эти деньги, снова умножаете на 2, 40 тысяч, куда вы тратите и так далее. Играете в такую игру, да она смешная, да она странная, да от этого в кармане денег не прибавится, это же очевидно, Но Благодаря этому упражнению для вас само ощущение денег будет намного легче и проще. У вас будет понимание, что вы сможете сделать с теми деньгами, которые у вас появятся, да не сейчас, но может быть через месяц, через полгода, через год, через два, через три, какая разница, но вы будете к этому морально готовы и более того, совершенно спокойно и адекватно будете это воспринимать в своей жизни. И второе упражнение, которое я, кстати говоря, сделала вот тогда, вот в самом-самом начале своего пути зарабатывания денег. И это упражнение такое на расширение, знаете, внутренних собственных границ. Если вам это непривычно, это будет особенно сложно сделать, но постарайтесь себя преодолеть и все-таки это сделать. Когда вы заходите в дорогие магазины, в дорогие супермаркеты, те, которые обычно вы не ходите в дорогие салоны автомобилей. Я помню, как я зашла в Бентли, я без сумки была с пакетиком. Это было очень забавно, смешно. Мне 18 лет, и я пошла посидела в этом автомобиле Бентли. Зачем это делать? Скажете, какая глупость, что за бред вообще? На самом деле это очень классно тренирует вот это ощущение, что да, это для тебя, и это для тебя, и эта машина может быть твоей, и эта квартира может быть твоей, и эти путешествия могут быть тоже для тебя когда вы впускаете в свою жизнь возможность жить как-то по-другому, чем сейчас. Но как вы этого захотите, если бы этого никогда не пробовали в своей жизни? Поэтому, чтобы понять твое это, не твое, чем отличается Бентли от Мерседеса и от Ауди, зайдите в разные салоны, сходите в дорогие кафе, в рестораны, прочувствуйте атмосферу, попейте там просто чашку чая или кофе. Это делается для того, чтобы потратить деньги. Это делается для того, чтобы вы почувствовали, как какая может быть жизнь, чтобы на внутреннем ощущении в своем теле, чтобы это зафиксировалось, то, что вы хотите получить в дальнейшем. Попробуйте примерить ту одежду, те туфли, те сумки, на которые вы даже не смотрите. На самом деле это очень классно расширяет вот это внутреннее ощущение и готовность принять это в свою жизнь. Пробуйте, практикуйтесь. за действиями, за непосредственной реализацией, действительно увеличением дохода в свою жизнь, приходите ко мне на курс «Финансовая свобода», буду рада вас видеть, потому что именно на этом курсе мы рассматриваем, какие конкретно нужно сделать шаги, что поменять в своей жизни, как увеличить доходы, какие способы, как избавиться от этих вот границ, которые непонятно откуда в нашей жизни появились и как все-таки начать жизнь качественно другой жизнью. Приходите на курс, буду рада вас видеть. Всем счастливо и пока. До скорых встреч.